Всем привет, ребята, с вами АЧИПС, и, наверное, вы знаете, но скоро выйдет команда ГОДА. И я бы хотел бы с вами на таком замечательном сайте, как Фудхед, проголосовать за тех игроков, которые, по моему мнению, должны оказаться в команде ГОДА. Ну, а если вы тоже хотите проголосовать, то я оставлю ссылочку в описании на Фудхед, до 12 февраля вы можете зайти, проголосовать, и тогда... И, может быть, ваш голос повлияет на итог голосования того или иного игрока. Ну вот, как раз я уже открыл Foodhead. Foodhead очень хороший сайт, я вот прям... А, крутой! Я и тут немножко открываю, смотрю, что как тут и новости есть. И вот как раз я что-то... Залез на него, и здесь предлагают команду года свою собрать. И я такой, а почему бы не сделать ролик и вместе с вами не собрать? Нам дают нападающих, которые... Я, знаете, постараюсь без Рональда, Неймара, Месси. Все и так знают, что они точно попадут. Они величайшие игроки. Это именно три игрока, которые на данный момент считаются лучшими. Так, здесь есть Агуэро, Кавани, Каутини, Гризман Азар, Кейн, Левандовский, Лукаку, МБП, Мертенс, Месси, и Маренальда, Суарес Санчес. Я бы выбрал, вот хотел бы отметить, Кейна. Кейн, ураган. Это не я ему кличку дал, это Ему... его так прозвали в интернете. Правда, ураган. Такие, такие удары, такие голые. Вот я его выбрал. Я его, конечно, выбираю. Еще... МБП, МБП бы я бы выбрал, но молодой, прям вау, но не настолько прям, чтобы быть в команде года. Ливандовский. Ливандовский тоже хороший э, нападающий, тоже много голов забил. У него там, по-моему, 54 матча и 54 гола. Это в чемпионской лиге, по-моему так. Это я что-то в интернете видел такое. Но я выбираю Ливандовского. Тоже очень хорошие головы, очень красочные голы, очень непов... неповторимые голы. То есть, агуэру Да, Агуэро тоже начал хорошо играть. То есть, прям вау. Ну, а мы переходим к полузащитникам. Ну, конечно, вот прям вот из всех этих 15 полузащитников я бы хотел бы выбрать... Об, обделить, вот прям выделить игрока из Реала Иска. Иска просто так играет и за Испанию, из за Реал, то есть так наблюдать за ним хочется прям вот. Каждый раз дают ему мяч и вот при... каждый раз я жду блин, да что он сделает, давай, прям вот жду жду эффектного обработки, эффектного исполнения обводки там. Я oh, yeah. еще бы хотел бы Дели подметить Молодой Игрок Тоттенхэма Очень хорошо играет И очень хорошо забивает Много голов, много ассистов Вот хороший полузащитник, честно uh, И еще бы хотел бы Верати А, ah, ну Верати тоже как-то Ну да, давайте Верати Верати тоже хороший Полузащитник его выберем так дальше у нас за, за, защитнички нашим. вот прям вот волкер волкер очень э, хороший правый правый защитник очень хороший и скорость и как он работает просто молодец вот прям крутой Потом бы, конечно, хотел бы выделить я Валенсия. Валенсия очень хороший игрок. Трудяга, трудяга. Мум... Не помню, как-то я смотрел матч Имью, не помню против кого. И на скорости уходит дриблинг. То есть хороший, хороший. Еще бы хотел бы. Ну, из этих бы всех я бы выделил бы Рамос. Рамос, правда, знаете, есть у него иногда такой момент, когда играет, вот прям. А, вот прям... Ну вообще не хочется смотреть Бывает, блин, лидер Просто босс Своей команды и прям вот хочется Смотреть и смотреть Только за ним. Хороший игрок Хороший лидер команды Ну и еще Жорди Альба Жорди Альба. Вот, особенно его вот связочки С Мэйси Это Просто шик Это такой дуэт вот. Столько моментов только ассистов, просто Жорди Альба. Снимаю перед... Кстати, 18 номер. И вратари у нас, вратари. Лярис, Навас. с э, Облак сразу у меня уходят. Они так себе, я э, что-то... Помню Барселоны, когда играл, очень... Кор... Тащил удары, тащил, ну, конечно, тут удар, когда... Суаресом забил с головы, но там, да, там такой не берущийся, не каждый поймает. Ну, короче, вот троечка справа сразу. Шу. Ну и остается у нас буфон и дыхе. Никто не будет. Надеюсь. Надеюсь, никто со мной не будет спорить, что Дыхе на данный момент э, лучший вратарь мира. Помню, Нойру еще на травме. Э, Торштеген сейчас. Прям подскочил, то есть Терштеген тоже информов наполучал ФИФА, там тоже хорошо сейчас начал играть, даже, по-моему, в пиле высказался, что Терштеген на, на, практически на одном уровне с, с Нойером, то есть это прям вау. Ну вот Дхи или Буфон, это очень сложный выбор, конечно. О, очень хорошие игроки, два лучших вратаря. Но Буфон легенда, он уже легенда. Я думаю выберу Буфона. Буфон это легенда. Тот самый момент, когда Италия не прошла, проиграла шведом. Очень жалко то, что Италия не прошла на... Кубок конфедерации чем 2018 года, который пройдет в Россию. Очень жалко. Я выбираю Буфона. Ну и давайте проголосовать. Так. Ваш уникальный url адресов голосующих, чтобы поделиться, кто вы голосовали за. Вот. Ладно, смотрите мой голос. Крутая команда года. Защита только я не понимаю, почему. Но ну, здесь, наверное, просто карточки. Здесь никак в составе они обстояли. Здесь просто, наверное, карточки стоят, так как они должны стоять. Сам фут, как захотел. Нападение. Бешеное. Полузащита. Просто отличная. Защита, огонь. И вратарь легенда. То есть это прям.. Круто-круто. Ну, как-то так мы с вами собрали такую вот команду. Как-то так получилась у нас команда года. Если вам понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был Чипс. Ну и всем пока. Ой, забыл вам напомнить. То... Что это? Если хотите проголосовать тоже, как я на фотохеде, то ссылочка Заходите до 12 января Я думаю этот ролик выйдет 11 -го. Этот ролик выйдет 11 Но до 12 января, если вы хотите Можете зайти проголосовать И может быть ваш голос Пришит Исход Попадания в команду года Того или иного игрока Ну а с вами был Chips,